Добрый день! В данном видео предлагается рассмотреть анимацию электрического тока в металле, что представляют из себя отдельные атомы металла, это электрически нейтральные частицы. При объединении атомов в единую кристаллическую решетку, они отдают свои валентные электроны и преобразуются в положительно заряженные ионы. Ионы неподвижны, их называют ионными остовами, так как они образуют каркас кристалла. Между ионами беспорядочно движутся электроны, подобны молекулам газа. Эти электроны играют роль цемента, удерживая вместе положительные ионы. В противном случае решетка распалась бы под действием сил отталкивания между ионами. Вместе с тем и электроны удерживаются ионами в пределах кристаллической решетки и не могут покинуть ее. Итак, металлическая связь – это химическая связь между атомами в металлическом кристалле возникающие за счет обобщения их валентных электронов. Если создать в проводнике электрическое поле, то на заряженные частицы действуют силы со стороны поля. На ионы кристалла, как на положительные частицы, действуют силы, направленные в сторону напряженности электрического поля. На электроны действуют силы, направленные в противоположную сторону напряженности, так как электроны имеют отрицательный заряд. Так как ионы являются остовыми каркасом и не могут двигаться, то они остаются на месте, а электроны могут свободно перемещаться внутри кристалла. И именно они образуют упорядоченный поток заряженных частиц, то есть электрический ток. Итак, электрический ток в металлах образован упорядоченным движением свободных электронов. Движущиеся по действиям полиэлектроны сталкиваются с ионами решетки, при этом электроны теряют скорость и энергия их движения преобразуется во внутреннюю энергию кристаллической решетки. Этот процесс приводит к нагреванию проводника при прохождении по нему электрического тока. Итак, мы рассмотрели строение металла, вели понятие металлической связи и выяснили, что представляет из себя электрический ток в металлах. А это упорядоченное движение свободных электронов.